Всем привет! Продолжаем с вами решать централизованное тестирование. На следующем этапе у нас Б часть централизованного тестирования 2006 -го года. Сразу же начинаем. В1. Укажите малярную массу устойчивого органического соединения химическим количеством 0,5 моль, при окислении которого перманганатом калия образовались калий-2-СО3 массой 23 грамма, калий 2 3 массой 33-35 грамма и марганец-2 массой 58 грамм и вода. Ну, давайте разбираться. Значит, У нас возможно какое-то соединение СХ-Х-У-О-З, да, и у нас окисление перманганатом калия. У нас образуется при этом калий 2 co 3 калий hco 3 и марганец-У2. Что мы с вами сделаем? Вообще пропишем все данные, которые у нас есть. 0,5 моль нашего исходного вещества. Дальше масса карбоната калия у нас 23 грамма, масса гидрокарбоната 33-35 грамм и масса оксида марганца 4 58 грамм, но еще у нас здесь вода. То есть мы понимаем, что у нас, возможно, будет кислород в органическом соединении. Это нужно будет проверять. Но давайте разбираться со следующим. Разбираемся мы следующим образом. Находим химические количество всех этих веществ. Ну, я все поподробненько распишу. Химическое количество калий 23 это его масса, 23 грамм. Делим на малярную массу, 60 плюс… 39 умножить на 2 – это 138. Химическое количество у нас 0,167 моль. Дальше химическое количество калий, HCO3. Это 33,35 мы делим на 100. Ну и здесь у нас получается 0,334 мы должны округлить. Наше химическое количество. Дальше химическое количество марганец О2. 58 я делю 16 умножить на 2. Марганец у нас 55 делить на 87. Значит, 58 делить на 87 – это у нас 0,667. 667 моль. Далее, что мы с вами можем сделать таким образом? Мы понимаем следующее, что углерод, который у нас есть вот здесь и вот здесь, он взят непосредственно из нашего органического вещества. Давайте найдем химическое количество суммарно нашего углерода. За счет того, что в нашем соединении непосредственно будет в кали-2-CO3 и кали-HCO3 один атом углерода, то и химические количества их тоже будут равны. 167 плюс 0,334. То есть мы находим сумму, получаем 0,501. Ну, в принципе, тут получается, что что у нас количество атомов углерода и будет один. Ну, давайте дальше размышлять, что у нас еще может здесь быть. Дальше разбираемся со следующим. У нас с вами калий-марганец-О4 уравнивается за счет марганец-О2. Значит, и химическое количество калий-марганец-О4 будет точно такое же, как химическое количество марганец-О2. 0,667. То есть, смотрите, у нас с вами есть химическое количество органического вещества. Причем здесь один атом углерода, потому что химическое количество что вещества, что суммарное химическое количество атомов углерода оно равно. Значит, только один атом углерода. Далее, значит, химическое количество проманганата калия 0,667, калий 2, от переключилась, калий 2, CO3 у нас 0,167, калий HCO3 0,334 и здесь 0,667. Какое-то э, химическое количество нашей воды. Что нам нужно с вами сделать? Нам нужно перевести это в коэффициенты, то есть нам нужно домножить на что-то, чтобы перейти к какому-то, ну, я бы сказала бы, какому-то целому числу. Что мы с вами можем сделать? Нам, по идее, можно поделить на наименьшее, и мы будем получать какие-то коэффициенты. Наименьше у нас здесь 0,167. Значит, я 0,5 делю на 0,167, получаю 3. То есть здесь у меня 3. Дальше 0,667 я делю на 0,167, получаю 4. Здесь, соответственно, у меня будет 4, здесь будет 1, дальше 0,3,3,4 делю на семь. у меня получается 2. То есть я выставляю все эти коэффициенты. Теперь давайте разбираться. Значит, у меня в любом случае x это один. мы уже с вами определились. Что нам нужно с вами дальше сделать? Дальше мы с вами определяем количество атомов водорода. Да? То есть нам нужно водород и кислород таким образом уравнять. Обратите внимание, у нас в исходном, скажем так, в исходных веществах, давайте водорода рассчитаем. 3 y в продуктах реакции у нас, соответственно, 2 плюс, ну, соответственно, 2а. Ну, А это коэффициент перед водой. Дальше, что касается нашего э, кислорода, да? 3Z у меня в исходном веществе плюс 4 умножить на 4 это 16, равно 3 в калие 2CO3, 6 у меня в калии HCO3, 8 в 4 молекулах э, марганец 4 и А, соответственно, в э, воде. Что теперь можно сделать? Давайте мы немножко преобразуем. Вот это, это наше, соответственно, последнее уравнение. Я так запишу. 3z равно… Значит, что у нас получается? 16 минус 3 минус 6 минус 8 минус 1. То есть у нас здесь 1 плюс а, а здесь 3y равно 2 плюс 2а. То есть такое уравнение у нас с вами получилось. И мы с вами из второго уравнения можем выразить, например, а. А это у меня равно 3z минус 1. Что я делаю? Я вот это выражение подставляю в первое уравнение. У меня получается 3y равно 2 плюс 2 умножить на 3z минус 1. Раскрываю скобки. 3y равно 2 плюс 6z минус 2. Смотрите, вот эти штуки у меня сокращаются. Остается 3y равно 6z. То есть, если я разделю наименьшее, y равно 2z. Количество атомов водорода у меня в два раза больше, чем количество атомов кислорода. И поэтому я это могу заменить. Да? То есть я могу немножко преобразовать и сказать, что у меня здесь 2z. Теперь, как мне, скажем так, это все просчитать? Ну и, в принципе, что у меня тогда получается? Если у меня в два раза больше количества атомов водорода, чем кислорода, здесь я понимаю, что у меня, ну, как бы все зависеть будет от нашего водорода и кислорода. Как это все просчитать? Да? Значит, мы можем посчитать количество атомов водорода и кислорода и вывести коэффициент перед водой. Но ну, давайте попробуем это сделать. Количество атомов водорода у меня 6z, а количество атомов водорода после это 2 плюс, но ну, я опять же запишу 2а. Количество атомов кислорода в левой, скажем так, части у меня 3z плюс 16 равно здесь 3. Хотя, в принципе, зачем я это делаю, если я могу вот здесь вот просто это заменить? Что у – это то же самое, что 2z. Зачем я это делаю? Ну, бывает. Так, давайте, где бы мы это с вами заменили, заменим. Ну, давайте вот здесь мы это можем сделать, умножить на 2z. Ну, то есть тут у нас было 3у, я отдельно напишу. 3 умножить на 2z равно 2 плюс 2а – 3z равно 1 плюс а. Мы таким образом а с вами найдем. У нас вот так получается 6z равно 2 плюс 2а. 3z равно 1 плюс а. То есть мы с вами, смотрите, можем э, что сделать? Допустим, на 2, правильно? У нас отношение в 2 раза. Значит, наше а – это должна быть двойка. То есть перед водой у нас двойка. Теперь разбираемся непосредственно с количеством атомов кислорода и водорода. Кислорода после у нас 3, плюс 6, плюс 8 и плюс 2, 19. 19 минус 16, которые содержатся в калий-марганецу, 4. И дальше я делю на 3, потому что у меня коэффициент перед нашим веществом 3. То есть у меня получается... С, ну, один я уже не пишу, кислород у меня тоже один, а водорода в два раза больше по нашему условию. То есть у нас получается по факту ch 2 О. но ну, если мы с вами... Распишем, у нас получается метаналь. Осталось найти его малярную массу. 2 плюс 12 и плюс 16 – это 30. То есть правильный вариант ответа – 30. Но здесь на самом деле такая немножко запутанная задача. Некоторые решают ее методом подбора, то есть коэффициенты просто подбирают перед водой, а можно это все вычислить вот таким образом. Далее, Б – кристаллогидрат, состав которого металл, бром, 3 умножить на хh 2 o массой 30 грамм растворили в воде, я поэтому вот так добавлю, плюс вода 335 грамм, получили раствор металл-бром-3 с массовой долей 6%. процентов При добавлении к этому раствору водного раствора аммиака избыток выпал осадок гидроксида, да, то есть у нас Металл бром-3 плюс, ну, на самом деле водный раствор аммиака, лучше писать NH3 умножить на 2 гидрата аммиака. И потом металл OH трижды у нас выпадает в осадок и образуется NH4 бром. Значит, Нам нужно лишь здесь вот так вот уравнять. Вроде так, да, больше ничего не надо. Теперь, значит, выпало осадок гидроксида металла 7. Целых 725 тысяч на грамм. Кстати, я эти задачи когда-то давно, понятное дело, что решала, и я просто э, своим ученикам больше уже даю тех задач, которые за последние 10 лет, поэтому я условно, опять же, впервые с вами читаю эту задачу и решаю. Ну не то, что впервые, давным-давно уже решала. Укажите разность масс грамм в граммах соли и воды в кристаллогидрате химическим количеством 1 моль. Ну, то есть нам нужно найти, насколько масса 3 э, там больше, чем энное количество наших молекул воды. Ну, давайте разбираться последовательно. Значит, мы с вами понимаем, что э, у нас непосредственно есть какой-то кристалл гидрат, при этом мы не знаем ни малярную массу нашего металла, не мы не знаем, какое количество соответственно, молекул воды у нас есть. Значит, что можно сделать? Мы можем записать, пусть малярная масса нашего металла, я обозначу как y, потому что x это у нас количество молекул. Тогда химическое количество металл OH трижды у меня будет 7,725 делить на y. Такое же химическое количество будет металл-бром-3, правильно? Тогда я могу найти его массу, чтобы мне как-то сравнивать с непосредственно массовой долей. Металл-бром-3 у меня равно 7700, только здесь я еще потеряла, плюс 17 умножить на 3. Значит, 7... 725 делить на y плюс 17 умножить на 3 и умножить значит у нас бром это 80 умножить на 3 и плюс y давайте мы это как-нибудь вычислим что ли 7725 умножить на 80 умножить на 3 это у нас получается 1854 плюс 7, 7, 2, 5, у, и все это делить. 17 умножить на 3 – это 51 плюс у. Я пока что так и оставляю. Да? То есть вот это у нас масса металл-бром-3. Что такое массовая доля металл-бром-3? Значит, массовая доля металл-бром-3 – это его масса, делить на массу всего раствора, то есть кристаллогидрат плюс вода. Давайте попробуем это все преобразовать. То есть массовая доля у нас 0,06. Значит, масса нашего металла вот это 1854 плюс 7,725у делить на 51 плюс у. И потом, обратите внимание, делить это все еще на 30 плюс 335. Ну, что мы с вами делаем? Мы вот это значение, это можно на 0,06. 30 плюс 335, у меня получается 365 умножить на 0,06, это 21 и 9 равно 1854 плюс... 7,725у и делить на 51 плюс y Опять же, я умножаю по диагонали. У меня получается 1854 плюс 7725 y равно 21,9 умножаю на 51. Это 1116,9 плюс 219 y Теперь, смотрите, без у я в левую сторону, с у в правую. 1854 минус 1116 и 9 У меня получается 737 и 1 А здесь у нас 21,9, минус 7,7,2,5. У нас получается 14,175 иг. И и отсюда 737,1 делю на вот это значение. У меня получается ровненько 52. Теперь я беру таблицу Менделеева еще, у кого малярная масса примерно равно 52. Это у нас хром. То есть мы уже с вами понимаем, что у нас. Хром-бром-3 -бром умножить на х 2 o Теперь мы должны с вами установить формулу, чему равно вот это наше х воды. Как нам это с вами сделать? Значит, мы с вами можем найти химическое количество металл-бром-3. Правильно? То есть это у нас хром-бром-3. У нас есть что? металл у 3 Трижды или хром-ОН трижды. Давайте посчитаем его малярную массу. 17 умножить на 3 плюс 52 – это 103. 7,725 я делю на 103. У меня получается химическое количество 0,075. Значит, и здесь у меня 0,075. Значит, и здесь у меня будет химическое количество металл-бром-3 – 0,075. Умножаю на малярную массу хром-бром-3. Правильно? То есть это 80 умножить на 3 плюс 52, 292 умножить на 0, 0,75. Масса, хотя мы же ее считали, масса, ну ладно, металл, не металл, уже буду писать, хром-бром-3 у меня 21,9 грамм. Правильно? С химическим количеством 0,075. Тогда масса воды в составе кристалла гидрата 30 минус 1, 21,9 грамм. Это у меня 8,1 грамм. Химическое количество воды я тут же делю на 18, 0,45. Значит, что мне нужно сделать для того, чтобы найти х? Я 0,45 делю на 0,075, и получается у меня 6. То есть формула у меня кристаллогидрата. Хром-бром-3 умножить на 6, только я R потеряла, бром-3 умножить на 6, H2O. Теперь нас просят, значит, укажите разность масс соли и воды в кристаллогидрате химическим количеством 1 моль. Я, наверное, лишнее здесь вот тут статру. Значит, что нам осталось сделать? Нам нужно найти массу воды и массу хром-бром-3 что я все R теряю. Значит, малярная масса, я уже опять забыла, 80 на 3 плюс 52 – это 292. То есть 292 грамма у нас хром-бром-3. Масса воды – это 6 умножить на 18, потому что в одной такой молекуле кристалла у нас содержится 6 моль воды. Умножить на 18 – это малярная масса. 108 грамм. Дельта m у нас 292 минус 108. Получается… 184. Это и будет нашим ответом. Прикольная задача, мне понравилось. Так, ну что, поехали с вами дальше. Дальше у нас задача B3. Смесь этанола, этиламина и этановой кислоты о смеси. Известно следующее. При полном сгорании смеси образуется СО2 определенным объемом при окислении этанола до кислоты общее количество кислоты увеличилось в 3 раза, ее масса станет в 5 раз больше массы Да, То есть тут, тут сразу же, э, что, что с этим всем делать. Давайте поэтапно. То есть, чтобы разобраться в задаче, пытайтесь поэтапно все записать. Вот Как у вас в дано это есть, давайте будем разбираться. Значит, у нас есть смесь этанола С2 H5OH, этиламина, амина C2H5NH2 и этановые кислоты CH3COOH, увкусная по-другому. Известно следующее, при полном сгорании смеси образуется CO2 объемом 4256. Ну давайте запишем. Полное сгорание, значит, CO2H2. Это нужно тут все уравнять. Значит, ну давайте попробуем без домножения, что у нас здесь получится. Так, и сюда, по идее... 2. Нам надо дальше. СО2, H2O. И здесь еще N2, потому что у нас азотик есть. Так, сюда двойку. Сюда нам не получается. Нужно домножать. Да, сюда 2. Сюда 4. 14. Значит, сюда 7. И опять не получается еще больше домножать, что ли, так? Да. Еще больше, значит, 4, 8 методом подбора. Значит, здесь у нас 2. Дальше водорода 5,2 – это 7. 7 на 4 – это у нас, может, 28. 28 делить на 2 – это у нас 14. Теперь кислороды, уже лучше на калькуляторе. 8 на 2 – 16. Плюс 14. И делим на 2 – это 15. Все уравняли. Дальше, и наша уксусная кислота, тоже СО2 и H2O. Значит, поставим так двоечку, сюда двоечку, и у нас получается всего 6, 2 там есть, значит, сюда только двойку. Так, СО2, общий объем. СО2 у нас 42,56, я напишу литра. Сразу же, не отходя от кассы, как говорится, найду химическое количество. Делю на 22,4. Получается 1,9 моль. Дальше. При окислении этанола до кислоты, то есть с 2 h 5 он и вот у нас окисление, каким-то сильным окислителем, она без разницы. CH3, COOH. Здесь самое главное, что будет соотношение один к одному. Да, у нас сказано о том, что общее количество кислоты увеличилось в три раза. Ее масса станет в пять раз больше массы этиламина. Значит, что мы с вами делаем? Значит, у нас будет z, Правильно? Теперь, если у нас, соответственно, х Прореагировала нашего спирта, то Х образуется CH3COOH. Да, но у нас было еще y в исходной смеси. У нас сказано следующее, что при окислении этанола до кислоты общее количество кислоты увеличилось в три раза. То есть, соответственно, что мы с вами можем сказать в таком случае? То есть у нас было только y, а стало у нас Х плюс У, и вот это x плюс y в три раза больше, нежели чем э, исходная вот так вот. Да? То есть мы с вами что можем найти? Мы можем найти, чему равно x. Это у нас x плюс y, сюда значит, у нас 2y равно x. То есть химическое количество x равно условно 2 моль, да? а y у нас 1 моль. Или мы можем с вами заменить, что x это то же самое, что 2y. Это мы с вами сделали. Дальше. А еще у нас сказано, что ее масса станет в 5 раз больше массы этиламина. То есть, что мы с вами тогда можем сказать? Масса CH3COOH у нас равна. В общем, у нас получается... Сколько? 3у умножить на 60. Ну, давайте сразу же посчитаем. То есть понимаем, что после реакции у нас 3у. 180у грамм. Теперь масса нашего с 2 h 5 nh 2 во сколько? В 5 раз меньше. Соответственно, 180у я делю, ой, 180у делю на 5. Получается у нас 36 y. Тогда давайте найдем химическое количество C2H5NH2. 36 y я делю на молярную массу. 12 на 2 плюс 7 и плюс 14 это 45. 36 делю на 45. 0,8. 08 y, да, то есть я могу заменить, соответственно, вот здесь, ой, только у меня, давайте я чуть-чуть попутала, вот здесь у нас будет z, а вот здесь у нас будет y, ну, бывает, перепутала э, эти значения. То есть химическое количество у нас 08 y. Теперь, что мы с вами понимаем? Мы с вами можем перейти на химическое количество CO2. В первом уравнении в два раза больше 2у. Следующее. У нас в два раза больше 0,8 умножить на 2. Это у нас 1,6y. А здесь у нас тоже в два раза 2y. То есть суммарное химическое количество 4y плюс 1,6y плюс 2y. Ну, давайте посчитаем. 4 плюс 1,6 плюс 2 получается 7,6y. Y отсюда. 1 и 9 делим на 7 и 6. У нас получается 0,25. Теперь давайте искать массу исходной смеси. Значит, масса С2H5ОН. Это 2 y А у нас 0,25. Малярная масса 46. Но лучше пересчитывать. Да, 46. 46 я домножаю на 2 и умножить на 0,25. Это 23 грамма. Я вот это выделю. Дальше масса этиламина. У нас, соответственно, 0,8 умножить на 0,25 умножить на 0,45 – это его малярная масса. 0,8 умножить на 0,25 и умножить на 45 – это 9 грамм. И последняя масса нашей уксусной кислоты нас просят в исходной смеси. Да? Это 60 умножить на 0,25, потому что для нее для просто у. Это 15 грамм. Теперь ищем сумму. 15 плюс 23 плюс 9. У нас получается 47. То есть наш ответ это 47 грамм. Так, теперь идем дальше. Имеется смесь алкана и кислорода с относительной плотностью по деле 8335. Я эту задачу на самом деле решала уже где-то она есть в смеси алказов, наверное. Но тем не менее, еще раз с вами прорешаем. Еще раз э, посмотрим. Возможно, что я каждый раз просто решаю задачу по-разному, но... Запишем. Значит, алкан CnH2n2 сгорает у нас в кислороде. Получается CO2 и H2, и тут же выставляем коэффициенты. Значит, у меня n перед CO2, 1n плюс 1 перед водой и 1,5n плюс 0,5 перед кислородом. Значит, у нас малярная масса, я сразу же напишу, смеси 1, то есть по факту нашего алкана и кислорода 8,335 умножить на малярную массу гелия. И это у нас получается 33%. 34. Молярная масса смеси 2 – это 9,5 умножить тоже на 4 – это 38. Что произошло? Если бы у нас был бы чистый co 2 соответственно, у нас с вами была бы малярная масса э, второй условно-газовой смеси 44. А здесь у нас, у нас немножко меньше. Мы понимаем, что второй вот этот вот газ – это у нас избыток кислорода. Что мы с вами можем написать? Пусть… Химическое количество нашего алкана CNH2N плюс 2 будет 1 моль. Тогда химическое количество O2 исходного будет X-моль. Сколько у нас прореагирует кислорода? Это 1,5 N плюс 0,5, ну по факту умножить на 1, поэтому так остается. То есть это прореагировавшее, сколько кислорода у нас останется, то есть избыток X минус 1,5 n, ну и минус 0,5 соответственно. Теперь все подставляем наши малярные массы. Значит, малярная масса первой смеси 33. 34 это масса нашего алкана. Она у нас равна 14 n плюс 2, то есть малярная масса алкана умножить на 1 моль. Плюс 32 и x. Это малярная масса нашего кислорода умножить на химическое количество. Чему равно химические количество? 1 плюс... X. Ну, давайте с вами сразу же все это преобразуем. То есть у нас получается 14n плюс 2 плюс 32x равно 3334 плюс 3334x. Так, ну давайте сделаем следующее. У нас получается 14n равно сюда я переношу x, это 134x плюс сколько там 3134. Все, это мы пока что оставляем. Дальше, что такое малярная масса 2 смеси? Я обозначу это масса образовавшегося СО2 плюс масса избытка кислорода, делить на химическое количество СО2 и плюс химическое количество избытка кислорода. Ну, давайте все подставим. Значит, у нас получается 38 равно 44 молярная масса СО2, его химическое количество 1 умножить на n, потому что 1 моль нашего исходного вещества мы приняли по условию плюс масса кислорода избытка, 32. И теперь ищем химическое количество избытка. Множить на х минус 1,5n минус 0,5. Делить это все на n плюс х минус 1,5n минус 0,5. Преобразуем. 38. Смотрите, n и минус 1,5n умножаю я на 0,5, и у меня, соответственно, получается э, минус 19n. Плюс 19х, ой, не 19, а 38х и минус 19. Да, то есть вот такое у нас выражение получается. Дальше все, что сверху. 44n плюс 32х минус, так, 32 умножить на полтора. Это у нас 48n минус 16. Ну, давайте в правую и левую часть одинаковые скажем так, значения. Я подчеркну n здесь, здесь и здесь. Ну, давайте перенесем вправо. 44 минус 48 плюс 19 у нас получается 15n. Теперь но x логично перевести в левую сторону. 38 минус 32 – это 6х. Ну и, кстати, сюда же тройка. 3 плюс 6х. Что нам нужно, чего нужно избавиться? Избавиться нужно от х. Нам самое главное знать, n, чему равно количество атомов. Значит, х равно… Я все правильно, надеюсь? Так, нет, неправильно. Здесь минус 3. Вот так нужно сделать. То есть, если я тройку сюда перенесу, у меня получится 6х равно 15n плюс 3. Вот ну, Где-то где у меня что-то не так. Значит так, теперь что такое х? Это 15n плюс 3 делить на 6. Что я делаю с этим аксом Я подставляю наше первое уравнение. Что получается? 14n равно 1,34 умножить на 15n плюс 3 делить на 6 плюс 31,34. И раскрываем скобки. 14n равно 1,34 умножить на 15 делить на 6. У нас получается три тридцать пять n плюс один тридцать четыре. Ну, по факту делить на два ноль шестьдесят семь и плюс тридцать один тридцать четыре. Значит, я давайте сверху здесь запишу n переносим влево. Четырнадцать минус три тридцать пять. У нас получается десять шестьдесят пять n равно тридцать один тридцать четыре плюс ноль шестьдесят семь. 32,01, N отсюда 32,01 разделить на 10,65, у нас получается ровненько 3. Красивое такое значение. Что теперь делаем дальше? У нас алкан c 3 h 8 считаем количество электронов. Значит, в углероде, который у нас стоит в шестой периодической системе, соответственно, 6 Электронов. Электроны мы умножаем на количество атомов. Множить на 3 – это 18 электронов. Теперь у атома водорода 1 электрон. Множить на количество атома 8 – получается 8. 18 плюс 8 – у нас это 26. То есть правильный вариант ответа у нас, соответственно, 26. Пойдемте тогда дальше. Дальше у нас цепочка В5. Укажите сумму малярных масс серосодержащих веществ а и Г для цепочки химических превращений. Ну давайте разбираться. с 2 h 5 соон даже я лучше бы вот так сделала СООН. И у нас здесь тианил хлорид. Значит, у нас в результате реакции будет происходить следующее: кислородик от гидроксогруппы у нас переходит к в СО2. Дальше один атом хлора с водородом образует наш хлор. И образуется хлорангидрид, в данном случае пропановой кислоты. То есть, вот это у нас вещество А. Далее наш СО2 реагирует с HNO3 концентрированной. У нас HNO3 это кислота-окислитель. В результате этого образуется H2SO4, NO2 и вода. На самом деле тут можно даже не уравнивать, потому что у нас нигде соотношение. Здесь по факту нету, ничего не учитывается. Дальше H2SO4 у нас скупрум. Ож OH дважды и испыток. Ну, то есть мы с вами понимаем, что у нас будет образовываться купрум СО4 и вода. Значит, здесь мы ставим двоечку. Хотя я же сказала, что не буду уравнивать. Ладно, вот так. Дальше у нас Купром 4 плюс калий OH. У нас образуются купрум OH дважды и калий 2 С 4 то, что является веществом Г. ну Давайте считать малярные массы. Малярная масса СУ 2 у нас, по-моему, 64, если не изменяет память. Малярная масса вещества Г, сейчас считаем, 96 плюс 39 умножить на 2 – это 174. Сумма у нас 174 плюс 64 – это 238. То есть вот этот правильный вариант ответа. Так, еще два задания. У нас Следующая цепочка у нас органическая. Укажите малярную массу э, грамм на моль основного циклического продукта Е, содержащего 8 атомов углерода в молекуле. Изомеризацию не учитывать для цепочки химических превращений. Ну, давайте разбираться. Октодиен. Значит, у нас окта – это 8. Вот я рисую 8 атомов углерода. Тут же параллельно я их буду номеровать. 7. 8. Дальше октодиен 1,6, то есть две двойных связи у первого и шестого атома э, углерода. Дальше H, хлор избыток. Что будет происходить? Значит, у нас по месту разрыва кратной связи здесь прям можно прописать атомы водорода для того, чтобы понимать, э, куда у нас непосредственно ой, тут еще потерял да? куда у нас пойдут непосредственно аж эм, хлор атомы водорода углерода здесь на самом деле здесь то понятно куда пойдут водород куда пойдет углерод да? мы по месту разрыва кратной связи сюда водород сюда хлор к более гидрогенизированному атому пойдет водород к менее гидрогенизированному пойдут хлор здесь без разницы то есть здесь водород здесь хлор Значит, это вещество А. Дальше у нас натрий. Что будет происходить? У нас цикл должен состоять 8 атомов углерода в молекуле. Да? То есть цикл. Циклически у нас что-то должно замкнуться. Как оно будет замыкаться? Вот таким вот образом. То есть у нас будет получаться 1, 2, 3, 4, 5, 6 атомов углерода в цикле. Вот они. И теперь у второго, то есть я их номеру 1, 2, 3, 4, 5, 6, значит, от второго будет отходить метильный радикал, и от, значит, а нет, не от второго, это у нас будет первый сейчас, да? правильно замыкается, это у нас первый, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, и от шестого, то есть вот так у нас будет, ну, потом нумерация поменяется, то есть вот это у нас вещество, где оно у нас тут, в, Далее мы добавляем 2 моль брома на свету. Значит, раз у нас 2 моль брома на свету, здесь будет происходить замещение и будет образовываться следующее. У нас вот так. Здесь будет CH2 и бром. И здесь у нас CH2 и бром. Затем у нас два моль, натрию, аж, спирт. Значит, у нас бром уходит с натрием, да, а непосредственно. Что будет происходить? Мы с вами понимаем, что не получается таким образом. У нас, то есть у нас, по идее, должна образовываться кратная связь. Как она у нас здесь может образоваться? Поэтому мы с вами понимаем, что в самом начале молекулы что-то не так. Значит, атомы хлора могут быть смещены, скажем так, в бок. У нас будет, ну, скажем так, один хвостик этильного радикала. Да? То есть у нас будет получаться следующее. Вот такое вещество. И здесь ch 2 CH3. Вот теперь, то есть вот это у нас будет правильное вещество В. Мы это уже понимаем по следующим продуктам реакции. Что происходит дальше? Значит, если у нас бром-2 на свету, да, то есть у нас происходит замещение. У нас может замещение здесь без разницы, вот так, например, происходить. То есть тогда это получится вещество С. Если у нас натрио-H спит, то у нас здесь образуется не что иное, как кратная связь. Причем тройная. А затем мы добавляем один моль хлора на свету. Разрывается связь сюда. Хлор добавляется, соответственно, и сюда хлор добавляется. Вот теперь считаем малярную массу нашего вещества Е. Все это мы, скажем так, свернем. У нас 8 атомов углерода. Теперь водороды. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. H12 и хлор 2. Давайте посчитаем малярную массу. 12 умножить на 8. Ой, ну да, 12 – это малярная масса углерода. Плюс 12 водородов. Плюс 35,5 умножить на 2. У меня получается 179. Это наш ответ. То есть это наше вещество Е. Так, идем дальше. Видите, такие, я бы сказала бы, немножко запутанные цепочки. Вам нужно додумать, как же здесь происходит замещение. Так. Далее последнее у нас задание это необычная цепочка, точнее, не цепочка, а схема реакции, в которой нужно расставить коэффициенты методом электронного баланса. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции окисления цикла гексанола. Значит, вот у нас цикла гексанол в присутствии серной кислоты, да, то есть у нас окисление, сейчас нам скажут перманганатом калия, в присутствии серной кислоты до адипиновой кислоты. Что такое адипиновая кислота? Это у нас С6 кислота, причем она двухосновная, а здесь у нас остается С2 четырежды. Да, то есть это С6-кислота адипиновая, при этом две карбоксильные группы. Что у нас еще? Образуется сульфат калия, калий-2СО4 и э, сульфат марган С2. То есть марганец СО4, ну еще и вода здесь по идее, должна получаться. Укажите сумму коэффициента перед формулами продуктов реакции. Ну, давайте разбираться. Во-первых, нам нужно определить степень окисления атомов углерода. Как это сделать? Я более подробно распишу формулу циклогексанола со всеми атомами водорода h и здесь а OH. что происходит здесь у всех будет соответственно минус 2 потому что по два атома водорода будут отдавать непосредственно свои электроны что с вот этим водород отдает электроны, при этом кислород еще забирает поэтому 0 дальше марганец цена здесь будет плюс 7 здесь плюс 2 а теперь с адипиновой кислотой Хотя можно и здесь. И Что у нас получается? Здесь все они по минус 2. И э, что получается? Здесь у нас плюс 3 и здесь плюс 3, потому что от каждого атома к 3 связям, э, по трем связям кислородам будет уходить 3 электрона. Ну, Давайте разбираться теперь с, э, скажем так, уравниванием. У нас есть один углерод 0, он переходит в С плюс 3. Соответственно, он отдает у нас 3 электрона. Дальше еще какой-то один, то есть условно вот здесь связь разорвалась, и здесь был углерод минус 2, он превращается у нас тоже в плюс 3. Все оставшиеся степени окисления не меняют. Здесь у нас получается минус 5 электронов, то есть того у нас 8 электронов отдают атомы углерода. Теперь марганец. Марганец был плюс 7, стал марганец плюс 2. Он принял 5 электронов. 5 электронов наименьшее общекратное 40. 40 делить на 8 это 5. 49 на 5 это 8. Значит, перед органическими веществами у нас должны стоять пятерки. Мы потом это свернем, чтобы проще было уравнивать. Перед марганцем 8 здесь, 8 здесь. Можно еще калий. умножить четверку. Серый 4 и 8 – это 12, значит, соответственно, 12 я ставлю перед нашей серной кислотой. Давайте свернем наш циклогексанол. У нас здесь 6 атомов углерода, водородов у нас 12, и остается у нас 1 кислот С6, H12, О. Дальше, что касается адипиновой кислоты. С6, H, значит, тут 8, 9, 10 и 4 атома кислорода. Ну, давайте уравнивать теперь водород. В левой части он у нас уравнен. 12 умножить на 5 плюс 12 умножить на 2. Это 84. Теперь минус 50 в 5 молекулах адипиновой кислоты не хватает нам 34. 34 делю на 2. Перед водой мне нужно поставить 17. Далее считаем, наши кислороды по ним проверяем. Значит В нашем циклогексонолит 5 Дальше 8 умножить на 4 и плюс 12 умножить на 4. У меня получается 85 кислорода. Теперь считаю в правой части. 5 на 4 – 20, плюс 4 на 4 – 16, плюс 8 на 4 – 32, и плюс 17 – 85. Значит, все мы правильно уравняли. Теперь укажите сумму коэффициентов перед формулой продуктов реакции. 5 плюс 4 плюс… 8 плюс 17. 8 17. У нас получается 34. То есть, правильный вариант ответа – 34. Ну, мне кажется, наверное, вот этот 2006 год, он немножко сложнее, да, я бы даже сказала бы, ножка сложнее, нежели чем 2005, но я думаю, вы с ним справитесь. Ну, я думаю, в основном вызовут, наверное, вопрос, вот как раз-таки метод электронного баланса в органических уравнениях реакции. Так что обязательно повторяйте, вспоминайте органику, как просчитать степень окисления отдельных атомов углерода. Принцип уравнивания один и тот же, как и в обычных, скажем так, неорганических схемах превращений. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите, оставляйте, подписывайтесь, кто еще не подписан, и заходите в мой инстаграм, там есть много полезного, мы там с вами можем пообщаться. Вся актуальная информация по поводу централизованного тестирования тоже будет там. Всем пока!